Один раз ты берешься, поймешь, что ты не сахарный и будешь для дальше. Парни, ну что, долгожданный выпуск, который все ждали. Поэтому просто решили сделать красиво, качественно и атмосферно. У Меня прям мусоров несут, короче, на руках. Прямо голосом за мою спину, ребят, ребят, не надо его, типа, забирать. У меня башка была пробита, такую такой разворачиваюсь и короче 11 и 4 -й номер убегал. Вы Нет. не расстраивайтесь, все будет хорошо. Все, сейчас увидите своими глазами. Оп. До матча 6 часов, в режиме, можно сказать, нон-стопа, в режиме просто максимально ускоренного темпа. В течение там, 4 дней готовим масштабное представление, как это, перформанс, хореография, Ха -ха, кому как нравится. В общем, неважно, не решили сегодня использовать в этот раз такую вот бумагу, металлизированную. К сожалению, по всей Москве одно, одной, одного типа бумаги не нашлось, поэтому собирали со всей Москвы, по всем складам, она вон разная. Где-то с с голографки, голографки где-то просто, но должно это все создать такой блестящий эффект во время того, когда мы растянем наш перформанс, наш баннер. Поэтому просто решили сделать красиво, качественно и атмосферно. Будет на центральной трибуне у нас будет расположен баннер. Мы впервые будем поднимать баннер на центральной трибуне. И по бокам у нас будут огромные полотна по 150-120 и метров на б и на D-трибуне. Там будет написано красивым текстом «Spartak Moscow One and Only». Чтобы растяжка попала в тон этих модулей, мы саму растяжку обклеиваем также пленкой. Вот это, наверное, самая кропотливая работа это вот заниматься такой вот аппликацией со времен детского сада, там, не занимались, но вспомнили молодость. 6 часов, но мы успеваем, у нас выбора нет, поэтому мы успеем. Надеемся, всем понравится. Продолжаем наш дневник. С нами Максим. Макс, привет. Сегодня постараемся вам в данном выпуске осветить все то, что происходило тогда, как люди ходили на футбол, как люди ездили на выезда, чем жили. И вообще, какая была идея, в первую очередь, переходя на стадион, не думая о том, что да, по команды. Поведаем, поведаем, как надо любить Спартаки. Да? Поехали. А, неважно, какая команда, да, какой состав игроков. У нас в России не умеют играть на удержание счета. Вот любая командка не возьми. Нам надо только атаковать. Опять же, спартаковский футбол никогда не отличался, как говорится, обороной. Всегда надо идти вперед. Надо забивать 5-6 голов, чтобы было совсем спокойно. А наши нет, все. Ну, это все я имею в виду паровозов. Да. Сделали 2-0 и достаточно. Мы же знаем, какие паровозы, мы можем вспомнить и знаменитую, да, там когда Павличенко сделал хэт трик да, а мы все равно проебали 4-3. Да. Ну, как бы вот этот момент, да, после чего Павличенко, в принципе, сказал, что ему пора уходить, потому что он забивает, старается, а да, защита, с голой жопой бегает и пропускает голы. И в России что вот у тебя яркое такое осталось, если возьмем, вот, например, выезда, где нас было меньше, нас ненавидели. Ну а так вообще, в принципе, как бы это и было. Вот, наверное, такой последний самый запоминающий, по-моему, 2008 й да, Наверное, последний выслал в Дикавказе, наверное, восьмой. Вот, когда там последний такой более менее трабл, бля, на трибунах, там что-то. Насатенькие что-то хотели вроде, там что-то бегали, бля, кривлялись. Вот. И листа, наверное, такая вот прям запоминающаяся. Совсем дикие колхознички, блядь. Какой, какой год начинается? Ну, начнем какого? с того, ну с 98-го они в первый раз. Э как бы, но ну, тогда там у нас был только трабл тогда по факту на трибунах. А, потому что ну, была эта любимая тема мусоров, блядь, это, это, это, это оцепление, да, там. Нас просто держали тупо в отцеплении возле какого-то кафе, мы там типа дико харчевались, да, там, и э, просто валялись, там, купались какой-то речки, вонючки, там, это было там на территории стадиона, да, там местных мы увидели только на стадионе, но мы помним эту ситуацию, когда там фан, фан этот, бля, ультрас Ньюс, да, там наш, когда там Фильмонов, когда там в процессе драки с мусорами, да, там просто как бы. Опять возвращаясь там к запрету Хачеву ездов, наверное, был такой первый момент, когда идет круговая порука. То есть прибегают калмыки, начинают бить там, даже там, ну тогда там особо девочки не ездили, потому что это как был такую табу немножко. Начали просто что-то бам-бам, кого-то побили, бля, и убежали. А менты как бы, бля, бьют нас. Ну и в этот момент, как бы, ну, естественно, начали все драться. В тот момент дрались все, как бы нас там было, может, они знают, человек по 200 Ну, рубились, бля, за всю хурму и как бы, бля, нормально им накидали. Вот. и в этот момент там как бы прибежали мусора, да, там, ну, подмога им, начали нас дико вязать там, ну, у некоторых людей там, включая меня, блин, там, ну, конечно, дико крепили. Тут особенно благодарность, блядь, у меня к нему очень сильная любовь, э, ну, как бы, одного уже из них нету, а вообще к Андрею Тихону, короче, такая ситуация, меня прям шесть мусоров несут, короче, на руках. А из того, что у них одной трибуны не было, у нас автобус стояли прямо на территории. Стояло три наших автобуса и какой-то, блядь, ОМОНовский. И как бы чувствую, прям голосом за моей спиной, ребят, ребят, не надо его типа забирать. И меня как-то от мусорских автобусов резко несут к нашему автобусу, мы закидывают в автобус и как бы типа, все, стой здесь. Ну такой удар по спине, там, типа все нормально, а я спиной я даже не понимал то-то. -то. Говорю, да, да, да. У меня башка была пробита, я такой разворачиваюсь и вижу, как 11-й, 4-й номер убегают. Тихонов бы Они вот в этот момент они там. А потом, как бы, уже была эта фотография, где Филимон вообще бегает за этими калмыками, которые там тоже сбоку что-то прыгали, да, там, там лещей им накидывают. Это была как бы вот именно мы и команды. Так, парни, ну что, долгожданный выпуск, который все ждали. С Морибора выпуска не будет. Э, по некоторым причинам. То есть э, Мы уже выложили небольшой кусок. Край под красивую музыку, да, то есть, как наша трибуна выглядит. Сегодня матч с Ливерпулем, ребята подготовили крутой перформанс, сейчас занимаемся ее раскладкой на этом стадионе, сейчас проходит подготовка к сегодняшнему матчу, ну что, идем дальше, готовимся! друзья, час 45 до матча как ни странно, но мы все успели сейчас там последние штришочки буквально делаются надеемся, что мы не накосячили у нас все получится, кстати, обратите внимание теперь я, фото, вот, Серега отправлен в отставку, да, просто спасибо огромное мы просто провели голосовал. да, мы сделали внутреннее голосование, вот, теперь все. Паук занимается съемкой, вот, а я, наверное буду не заряжать, да? да? да, да, Все. поменялись кор просто, короче, ребят надеюсь, что я не ударил грязь лицом, блядь. конечно, это все шутки, сейчас идем, пробуем снять вам это красоту, которая создавалась этим, да? вот этими руками! Все, как настроение на игру? Замечательное. Вижу не один, да. представьте. Да. Ирина Кубакова, красная болельщица нашего замечательного клуба. И вы не расстраивайтесь, все будет хорошо. Бывает, бывает. Но все будет, хорошо, благодаря. Мы же вместе, поэтому всегда будет умешно. Сегодня ваш прогноз. Однако у нас такая Спартак стал чемпионом. Все молодые ребята, которые сейчас растут, да, все это видят, тянутся на Спартак, к Спартаку. И вот матч с локомотивом, блять. 3-2 и пол трибуны ветром унесло. Ну, начнем с того, что это да, как бы, ну так можно там сказать, да, как говорится, времена все одни, да. В тот момент тоже Спартак все время был чемпионом, да, но мы, как бы он там не проигрывал, и, ну у нас. Не было в мыслях кто-то вот уходить. Этот заряд, который, там, который сейчас многим не нравится, да, он на самом деле был придуман из-за того, что также где-то примерно в 2000-х, вот где-то там, я на трибуне 94-го, да, вот, получается, где-то вот примерно до 2000 -го года у нас там ну, был, там, ну постепенно постепенно да, мы расширялись, но все равно все друг друга знали, что в Москве, что на выездах. да вот. и вот где-то примерно после 2000 ну, начал, да, там, народ прилипать И вот ну, почему этот был заряд, потому что нас было мало, мы были как, действительно, семья И мы понимали четко, что, как бы, пускай даже 5, Сейчас но... многие из них, многие не понимают, что заряд, наверное Да, ну, то трибуна пикебай, тот. Как бы там заряд был один, то трибуну покидает, я висят трибуну, ему говорит кто. Вот. в тот момент, да, это было как бы вот это был как, у, как урок. Ты почему так себя ведешь? Ты должен прийти, ты должен здесь от заката до рассвета сидеть, пока тебя там образом не разрешат идти домой. А ты как получается, да, то у меня там потом началось что-то, бля, любимая тема у меня последняя электричка там, у меня там первая электричка. У меня как бы таких моментов я как бы дик не понимаю, да. Сейчас для всех это может быть там дико обидно но надо просто знать почему это как бы это было если ты пришел сюда должен быть с командой ты же не пришел просто там, как в театр там не знаю ты можешь понять там пришел в кабак у тебя деньги закончились даже футбол перестал смотреть и идешь домой это одно но ты же не в кабак пришел ты пришел на сектор рви глотку там старайся что ты сюда приехал вот веду опять же возвращаясь к тому что очень много парней пришло молодежи я не знаю, там специально на Фратре есть куча таких сайтов, где поются песни, как, это, как эти заряды надо петь, поддерживать. Если там в первый раз пришел, не стой, не молчи, там, не знаю, кто то послушаю перед тем, как идти на, на сектор. Это как бы первое. Э -э там, второе, как бы, ну, очень любимый всеми нами, да, там, Николай Петрович, наверное, давно написал свои книги, да, там, и это был как девиз многих, да, там, не люби себя в Спартаке, а люби Спартак в себе как бы, надо до такой степени пропитаться, если ты пришел на сектор, то надо остаться, постарайтесь, парни, если вы приходите на сектор, там оставаться и по максимуму пропитайтесь тем духом, что вы фанаты если ты едешь уже домой, едешь на цветах не бойся их отстаивать ты не сахарно не рассыпешься один раз подерешься поймешь, что ты не сахарный и будешь бля, воевать дальше как бы, вот, вот так вот а все... Не надо ходить, чтобы вам не орали вот эти, чтобы потом не сидели во всех интернетах, не писали, бля, какой там Павлик Паук, бля, негодяй и подлец Потому что Павлик Паук живет этим и многие этим живут И поэтому они тебе такое орут Потому что они здесь будут до конца и там оставшиеся 15-20 минут глотки рвать А ты пойдешь там, не знаю, вон, бля, по хот-догу или по шаурме сожрешь, бля, и будешь, бля, гнобить Спартак прогноз на игру на самом деле несмотря на всю нашу предыдущую историю Она не оставляет, ну как оставляет лучшего Поэтому надо просто настроиться и выйти и показать максимум друзья, надеемся, вам выпуск понравился. Вау! Почти, что победили. Спарта. Спарта. Старались, сделали Все ровно, все ровно. Сняли Я выпsex. считаю, 1-1 До, достойный результат. ребята, души от спасибо. Все, парни, 1-1, идем дальше. 1-1, едем дальше. Нормальный результат, нормальный результат, неплохая игра. Все молодцы. Тема молодец, Ребров, пока, к не получил травму. И Селиков, Саня, достойно вышел, поддержали парни. Молодец, вышел. Ну и сейф в конце это вообще огонь. Поэтому красава. Все. Сегодня вот реально команда играла, бля. Молодцы, молодцы. Спута. Ладно, ставьте лайки, дизлайки тоже ставьте, да, блядь, Ставьте дизлайки, ставьте, ставьте блядь. Да. Комментарии, ребята. Хрен с, с вами, мы переобулись. Ставьте все, дизлайки. Ладно, выпуск, наверное, зайдет. Все, всем спасибо. Идем дальше. А кубок, по-моему, 2001 все-таки. Вот не помним. Короче, в данном чуть-чудные менты нас повезли как-то отцепление мимо стадионов. Такая дорога с двух сторон, бля, как бы жилой сектор бля. И нас прямо, блядь, со всех сторон, блядь, как, не знаю, как в этом фильме «Ультра», да, там, считаю фильм хер знает какого, 89-го года, что про итальяшка. Рома Лаганя там со всех сторон, просто автобус начинает закидывать камнями, нас там стекла летят, блядь. А их, как бы, толком не видно. И вот пока мы только, мы только остановились, как бы, а что, они в ментов не летят, они летят в автобусы. Вот, нас было сколько? Три автобуса. Вот. И у нас, как бы, на, наш автобус самый первый, он, как больше всего повреждений получил. И все, и какой-то бам, когда мы остановились, и начали вот эти, блядь, зомби-калмыки вылезать откуда-то такие, там, кто, бля, с дренами, кто еще, кто с лопатой. Вот. Ну, короче, так угарно. Мы начинаем, когда вы выскакивать на автобус, я один из первых. И прям водила такой, Макс, Макс, подожди. А как бы а в тот момент я автобус уже как бы, ну, организовывал. И как бы я висят впереди сидел, Старший самый автобус, первый. Как ну, как говорит. бы да. Начинаю его скакивать, он такой, типа, с не с говном, Макс, на, бери. Он мне дает такой огромный разводной ключ, блядь, для колес, для икара, И как бы еще потом вооружил несколько человек, которые выбегали Он там давал какие-то детали запасные И мы, как бы, действительно, как бы, ну, благодаря ему, как бы, мы там где-то какой-то момент сначала отбились Потому что они как-то полезли, вот, со всех сторон, их было действительно очень много Вот, и в какой-то процесс, момент, мы их что-то раз погнали, два погнали вот. И на их сторону стал, естественно, именно калмыцкий ОМОН И это опять мы вернемся к из выездам да, когда где просто вот эта, блядь Круговая порука, просто как бы вот этот весь бойкот придуман для всех вас, ребят Что вы не подумайте, что кто-то чего-то боится Мы приедем, я там отстаю, да, там, мы где-то отстаем Но вы поймите, что там на Кавказе эти круговые поруки То, что если где-то что-то... Вот сейчас реальный пример Динамо Кто-нибудь, вот все знают, отняли там баннер, там Отняли футболки, там, избили людей. Э, менты в курсе. Хоть один человек, хоть идет какой-то процесса, нет. И поэтому идет разговор, что не дай боги, что-то произойдет со всеми вами, они там друг друга все прикроют. И это все как бы закончится тем, чем закончится. Просто вы там получите, хорошо, если просто по получите там плещей да, там как вас просто побьют. Вот. А как у нас было на Эльбрусе, да, могут и пострелять, могут и порезать. Так что, ребят. Давайте, не грустите, не огорчайтесь, что вот этих бойкот, скачивай сдох. Все придумано по факту для вас. Ну, а заканчивая калмыками. И, короче, идет процесс, естественно, прибегают менты, и там у нас просто начинается война, вот эти три автобуса, мы представляем, да, и Карус, они не были там. Ну, получается, нет, там, ну, чуть муж пода сотка. А в тот момент еще такая тема была, в этот день, в получается, апрель месяц, была Пасха. И многие люди, как бы, у нас оказались очень сильно набожен. И в тот момент они как бы, как они говорят, что они дико держали вот именно, э, православный пост, и они не дрались. В этот же момент нельзя драться. Mm. Вот. Пить нельзя, и драться нельзя, но ну, пили как сволочи. Вот. Ну, это сам, самая хитовая тема была, это когда один уважаемый человек, как бы, э, их двое, они как-то побежали за калмыками и выбегает так, ну, пробежали от нас, от всех, как бы, ну, метров на может, 50 на 100 И просто наблюдается картина, такой, ну, огромный-огромный пенек. Вокруг него, блядь, 7-8 калмыков сидит вокруг 0-литровой бутылки водки. И как я понял, они просто как бы на десятерых взяли эту бутылку водки и дичайше, короче, хотят ее попить. Короче, да, да, да. И, естественно, им дали пизды, отняли эту водку. И возвращаясь обратно, ввиду того, что у нас город Листа это шахматная столица. И, короче, навстречу идет такой, ну, видно, пожилой такой калмык, блядь, подмышка у него этот шахматная коробка но ну, а как бы ввиду того что все завелись такие все на адреналине ну короче в общем была отнята эта доска угарные вещи да там потом короче в процессе драки все мы короче начинаем заходить в автобус все там довольные там мусора как бы чем демоны очень страшные мы в свое время сейчас таких дубинок уже нету дубинка с железной ручкой и они что делали они ее переворачивали били железной ручкой тебя не били тебя палка да -да -да. вот а били железной ручкой вот и вот Короче, в процессе там еще много повреждений было. И в общем, короче, начинаем садиться в автобус, и тут замечается что у меня была, бля, моя любимая кожаная куртка, мне ее порвали. А как-то домой надо ехать, как бы там еще в Калмыкии вроде более менее тепло, а дома-то ну, сыро. Бля, что делает, нахуй? Я немножечко уверенно вижу какого-то гражданина, там примерно, бля, своего своего размера, Ну и просто, блядь, мы срываемся, ну, типа, а, калмыки вернулись. Начинается процесс драки, ну, короче, вот у меня появилась куртка И опять же, вот это не было какой-то, знаешь, репрессии, потом как бы не было Что нас посадили, главное дело, только уезжайте Так что, парни, любите как бы Спартак именно всем сердцем Не вот этим моментом, что у меня последняя электричка, мне надо ехать Надо, блядь, приезжать сюда на велосипедах, -мо. Езжайте вы там эти 100 километров на велике Это и здоровье, и физкультуркой, и все будет у вас хорошо Как-то так